Поклонники сериала «Татьянин день» наверняка с улыбкой вспомнят обворожительного адвоката Игоря Гонсалеса, роль которого исполнил Артем Артемьев. Пронзительный взгляд и полуулыбка актера сделали его любимцем женщин, а когда артист отпустил волосы и отрастил французскую бороду, его и вовсе стали называть секс-символом отечественного кинематографа. Но затем с Артемом стало твориться что-то странное. Он задумал свой проект и в 2016 году пригласил своих друзей на репетиции. Тогда приятели заметили, что Артемьев ведет себя немного странно, он отказался от обычной пищи и употреблял только цитрусовые фрукты. Василий Твердохлебов, близко общавшийся с Артемом, не стал расспрашивать друга о том, что привело его к новой диете, решил, что взрослый человек в состоянии совсем разобраться. Однако немного позже приятели Артемьева увидели в Фейсбуке жуткие фотографии, которые заставили их бить тревогу. Они решили, что их товарищ в беде. Журналисты взялись за расследование и дозвонились жене актера. Валентина Филатова на удивление честно рассказала все и даже пригласила репортеров самим навестить ее супруга. Ее показания действительно звучали устрашающе, Артему бывает хорошо, бывает плохо, но в целом получше уже. Раньше было хуже, он вообще не вставал. В Сибири и в Крыму лечился, а так, ему отказывают везде, говорят, рак кишечника, но у него не рак. Но когда журналисты приехали по названному адресу, Артемьев не захотел впускать их в дом. Выяснилось, что и дома-то у него сейчас нет, и артист вместе с женой останавливается у друзей. Кто же тогда пригласил прессу в гости? Актер говорит, что его соцсетями управляют другие люди, которые блокируют его на всех уровнях, в том числе отобрали доступ к банковским счетам. И именно эти анонимы распространяют ложную информацию. На странице Артемьева недавно появился пост, в котором он просит помощи и предоставляет данные карты для перевода. «Я потерял весь свой прежний облик, сильно похудел, выпадают зубы, волосы, с трудом говорю и хожу», — написал Артем. Только актер теперь заявляет, что текст принадлежит не ему, и написали это за него, сумасшедшие поклонницы, хотя родственники Валентины рассказали, что привязанная карта принадлежит дочери Филатовой. Актер объясняет, что помощь ему не нужна, и он справляется сам, но некоторое время назад ему действительно приходилось туго, и он был на грани жизни и смерти. «Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов». «Умирал, но это прошло. Мне уже лучше. Ходить начал, слава Богу!» – рассказал Артем, так что же случилось с Артемьевым? Актер говорит страшное, во-первых, его история, не для телевидения, во-вторых, его отравили. «У меня все очень связано с не очень хорошими всякими делами. Много голов упадет, и будет скандал. Это еще в 2010 году началось. Тема очень сложная, скользкая, за нее травят, убивают и так далее», – говорит Артемьев. Он объяснил, что лет шесть назад он снимал фильм расследование о подложной истории и геноциде нашего народа, за что поплатился. Назвать имена своих отравителей актер отказывается, так как может навлечь на себя еще более страшную кару. Он уверен, его жизни мешают анонимные хакеры, которые специально издеваются. Некие тайные силы довели знаменитого артиста до почти подножного корма. Валентина говорит, что все деньги истратила на лечение мужа, и теперь у них ничего не осталось. Продукты приходится красть. Нашли клинику для Артема в поселке, удалили два зуба и сбежали, не заплатив, так как в кармане пусто. Выживаем тем, что воруем еду в магазинах. Иногда ловят, что не совсем приятно. Трава в лесу, нам в помощь, поясняет Филатова. Артем уже долгие годы практикует сыроедение. Когда его друг, Василий Твердохлебов, инициировавший расследование, приехал к товарищу, то спросил, почему тот не употребляет белок, ведь он может помочь измученному организму. «У тебя неправильная информация насчет белка», — заявил Артемьев. Впрочем, у журналистов возникли большие вопросы к Валентине. Она рассказала, что двое их детей, трехлетний и годовалый ребенок, живут сейчас в Америке с ее родственниками, так как родители мальчиков пока не могут о них позаботиться должным образом. При этом родные Филатовые, проживающие в России, упоминают о двоих ее дочерях, которые оканчивают 8 и 11-й класс. Так что же из этого правда? Правду можно узнать у самого Артемьева, но он немногословен. Говорит, в клиниках в Новосибирске и Крыму ему поставили рак кишечника, но лечение у врачей и химиотерапию он не проходит. Вместо этого — травы и прогулки по лесу. Актер считает, что, если бы не растительное питание, шансов встать на ноги у него бы не было. Но эти объяснения, к сожалению, только еще больше запутывают общую ситуацию. Артемьев записал видеообращение в Фейсбуке, который, как он ранее говорил, ему не принадлежит. В нем актер заявил, в программе Андрея Малахова будет передача, в которой будут содержаться ложные сведения, порочащие меня и мою семью. Нам приписывают мошенничество, участие в секте. Там подложены наши голоса, все это смонтировано. Привет Андрею Малахову, знаю, что это заказ, сверху. Все это звучит очень противоречиво. Сначала Валентина говорит, что у ее мужа, не рак, затем на камеру подтверждает онкологию. Артем признался, что его отравили, затем упоминает, что земля плоская, а все мы живем в матрице. Сначала он якобы сам позвал журналистов к себе и дал свой адрес, а затем, в присутствии жены, сказал, что никого не звал а в итоге выходит на связь с собственной персоной со страницы, которая ему, по его же словам, не принадлежит. В этой истории пока что слишком много вопросов и так мало ответов. Поклонники уверены, что так или иначе Артем в беде, и его нужно спасать. Но от чего? В сети предлагают два варианта, от онкологии и от жены, которую пользователи заподозрили в мошенничестве.